Да, всем здравствуйте в медиа-студии. А у нас Евгений Надошин, мы продолжаем с ним общение после того, как он выступил и рассказал о своих основных тезисах. Мы зададим ему некоторые вопросы еще. После его выступления Евгений Надошин, напомню, главный экономист консалтинговой компании PF Capital. Евгений. Снова здравствуйте. Да, снова здравствуйте, мы в эфире. Евгений, вас тут называют лучшим экспертом на рынке, наши слушатели. И массу аплодисментов вам... Идет. передают Да, вы молодец. Что ж, я рад, я рад, если им понравилось. Да. Скажите, пожалуйста, ой, господи. Да. А, а, те меры, которые сейчас западные страны производят против России, они укрепили предпринимательский класс наш? Люди стали более активно осваивать новые ниши или не стали? Смотрите, безусловно, каждая кризисная ситуация создает определенные возможности. В этом можно не сомневаться. Но кризис на тоже же зовут кризисом, что баланс возможностей, скажем так, потерянных, упущенных, да, он, и, бол... и возможностей появившихся, которые использовали, он, в общем, смещен в сторону потерь. Достаточно хорошо послушать сейчас, ну, можно послушать сейчас выступления олигархов. Некоторые из них довольно публичны, в последние недели были. Для того, чтобы понять, что с предпринимателями... Я правильно же понимаю, что я туда? Да, Совершенно так? верно. Что с предпринимателями дело не очень. А те, у кого достаточно предпринимательского духа для того, чтобы что-то предпринимать, у них сейчас проблемы с финансами, с деньгами. Дело в том, что все-таки российская экономика давно, оказала, ну, давно уже довольно развита. И заемный капитал играет очень существенную роль в российской экономике. Ну или, если хотите, не собственный капитал. То есть капитал нужно где-то найти, привлечь. да То есть либо у акционеров, которых ну ты вовлечешь в эту историю, либо у кредитной организации. И сейчас с этим большая беда. Ну вот банально только, смотрите, рынок еврооблигаций, который, возможно, сейчас, извините, вообще накроется медным тазом, это десятки миллиардов долларов конкретных резидентов Российской Федерации, юридических и физических лиц, которые, возможно... Ну, может так получиться, что ни во что не превратить. А, вот вообще, они просто раз были и перестали быть. А, и, ну, что, вот можно ожидать? Можно ожидать, что эти люди сейчас пойдут кредитовать какие-то вот авантюрные проекты, я не знаю, ну, хотя бы вот из очевидных какие-нибудь там, я не знаю, перевозки товаров, да, то есть вместо иностранных логистических операторов или что-то еще. Да сомнительно, к сожалению. Поэтому, да, безусловно, возможности есть. Да, безусловно, предприниматели не исчезнут и в какой-то момент оправятся, и у нас будет соответствующая там, ну, этим возможностям какая-то активность, которая какие-то из них используют. Но прямо сейчас боль и страдания, потому что рецессия, еще раз повторю, это когда возможностей и как бы, ну, по факту даже того, что было, теряется больше, нежели чем приобретается. И это есть основной результат кризиса. Ну, а вот если посмотреть на мои прогнозы, то вот хорошо понятно, что все возможности, которые в рамках этого кризиса я ожидаю, удастся реализовать, они потери компенсируют очень нескоро. Вот так я вижу себе эту реальность. Я действительно оцениваю происходящее как такую, ну если можно сказать, полноценную экономическую войну, в рамках которой очень много жертв э, с обеих сторон э, ну, скажем так, уже понесено и еще будет понесено, и, к сожалению, многие потери для России невозвратные, по крайней мере, на обозримом горизонте. Это для меня там большая проблема, как для экономиста, ну, потому что я ничего не могу пока увидеть, предложить, понять хорошего, скажем так, вот как бы относительно долгосрочных перспектив, если мы говорим именно о динамике, об использовании этих возможностей. То есть вот возможности, безусловно, да, будут, можете не сомневаться, и есть уже, вот, с использованием их будут сложности, очень ограниченное количество их будет реализовано, вот так скажу я. Евгений, вот мы в марте, когда проводили первый форум «Бизнес в России. Угрозы и возможности», мы говорили о том, что в тот момент как раз Икея объявила, что мы уходим с рынка и появился очень логический вопрос. Мы все посмотрели на то, как устроена их система сбыта, как устроена их система обновления товаров и как, собственно, устроены все эти там крючочки, полочки, которые складываются, раскладываются и прочее. Вот. У нас же полным-полно своих умельцев и мастеров, которые могут это все повторить. Первый вопрос: значит, первый повторяют ли чужой успех? Это же был бы, наверное, самый очевидный путь нашего развития. И второе, ударят ли нам по рукам, как жаловались в свое время на Китай, который копировал фактически американские и европейские автомобили, но тем не менее никто ничего не сделал в итоге. Ну, смотрите, мне кажется, что бизнес, подобный бизнес у он построен в первую очередь на масштабе, то есть в какой-то момент это было действительно там вот открытие сборной мебели, кубик-рубик из мебели, да, можно так написать как-то, то есть когда ты быстро и легко своими силами можешь собрать, ну, в общем, достаточно сложный предмет мебели, тебе не нужны для этого мастера, им не нужно платить 10% за сборку, как вот любят брать, когда тебе там в других местах, да, продают. Эту мебель, у тебя есть полноценные инструкции, по этой инструкции все собирается. Но вообще, обращаю ваше внимание, что до Икеа, в общем, еще в Советском Союзе, а на самом деле и вот в современной России, пожалуйста, как бы многие производители продают довольно большое количество аналогичной Икеа сборной мебели. Сама идея не патентуема, поэтому можно запатентовать какие-то названия, отдельные решения, да, то есть как бы, но вот в целом вот идея мебели типа Икеа непатентуема. Что это такое в настоящий момент, как я себе это вижу? Это бизнес большого масштаба. Икея не работает на один рынок. Она не производит табуретки только для России, она не производит их только для там, отдельных европейских стран или только для Европы даже в целом. Она гораздо больше представлена на рынках, нежели чем... Скажем, ну вот как бы несколько страновых рынков, ну или там рынок Евросоюза, в этом особенность. То есть они могут позволить себе производить табуретки. Вот в нынешней экономике эффект масштаба, причем на таких простых примитивных производствах, конвейерных, как вот та же табуретка, он имеет очень большую роль. И, тебе, и, и нередко, да, чем больше тебе удается как бы организовать масштаб этого производства, часто тем ниже ты получаешь себестоимость этого продукта. Особенно, если ты все сделал, что называется, логистически правильно. То есть, например, расположился близко к портам или дешевым источникам сырья и потребительским рынкам. Ну, то есть тут часто решается именно за счет портов, например потому что поставка портами самая дешевая в мире. То есть, если ты ставишь правильно заводы, да, то есть и правильно забираешь сырье, то ты получаешь самое дешевое сырье, например, на, так сказать, своем заводе, и дальше, если этот завод довольно близок к потребительскому рынку, ты совершенно спокойно можешь раскидать его с минимальными издержками, соответственно, по уже розничным магазинам. Собственно, вот ике использует такие решения, как и многие транснациональные компании, и как результат, они могут обеспечить низкую себестоимость. То есть, проблема не в том, что никто Никто не может сделать мебель подобную ике Проблема в том, что когда вы хотите купить эту мебель у другого производителя, вы находите там в полтора-два раза более высокий ценник, нередко потому, что другой масштаб производства. И вот она реальность. И вот она реальность, с которой приходится иметь дело. Смотрите, в масштабах российского рынка ничего подобного Икеа, вот с точки зрения совокупности характеристик, не развернуть. То есть, то, чем была ике на старте там давно, можно, но э, мы же пытаемся говорить об Икеа, которую мы, значит, помним, да, которая ушла с нашего рынка, и вот такую, вот такую на нашем не развернешь, мы слишком маленький рынок для э, такого гиганта, для такого игрока, скажем. Вот и все, вот она и вся история, поэтому такие же производства есть, ну да, там дизайнерские решения добавить, найти можно, получить неплохую мебель, э, похожую на ике можно, Скорее всего, она будет раза в два дороже, вот, ну, при прочих равных. Ну, вот это моя очень грубая оценка, я не претендую здесь на экспертность, просто вот для иллюстрации ситуации. В полтора, хорошо, что это принципиально изменит? Вот, когда вы кухню IKEA там собираете за 100 тысяч, да, то есть, как бы, конкуренты другие, как бы, предлагают 300, ну, хорошо. Вот тут можно будет 150-200, да, нет, ну, конечно, Да. Вот, но все равно не забывайте, если IKEA на рынке 100 тысяч ориентир, вот она в чем штука. То есть, как бы это все равно не так оптимально, не так хорошо для потребителя. Ну и, надо сказать, должен я... Отметить у меня был опыт покупки Разной сборной мебели и из IKEA, и не из IKEA Тоже а, Есть проблемы с авторами инструкции Дизайнерами и прочими есть, есть такой вопрос, да. Которые не в Икеа работают Я не знаю, как они это пишут, я не понимаю Как они себе это представляют, у меня часто ощущение Что они свое изделие сами не собирали Вот, ну и вот кто им мешает Нормально это сделать, ну не знаю Я не видел, как у них все это происходит Но реально это большая часто проблема Собирать изделия не из Икеи Вот такие же сборные, они как будто бы, знаете, ну, то есть инструкция сама по себе, изделие само по себе. Вот, и хорошо, если просто комплект у вас полный, и голова у вас на месте, да, и руки растут из нужного места. И тогда все равно вы сможете, вопреки, возможно, инструкции и прочим особенностям, собрать, и оно будет нормально использоваться, и эксплуатироваться потом. А вообще, как бы, в остальных случаях нужно звать мастера. Евгений, еще один общий вопрос, ну, как бы такой вселенский, да, а потом чуть-чуть более практический вопросы, хотя у нас мы ограничены во времени. К чему приведет возможная национализация компаний, которые ушли из России? Мы сегодня слышим в новостях о том, что, например, там. ну, слышим в новостях, ну, да. что такое возможно. Ну, смотрите, модное, популярная, да, то есть, опять же, чтобы поколебать медийное пространство тема, но в моем понимании не рабочая. Смотрите, что происходит. Вот эти активы, там, нередко это же заводы, да, то есть, если не заводы, то все равно это набор неких, так сказать, технологических процессов, ноу-хау, знаний, навыков они либо вообще не существуют, либо не так просто существуют, если их отделить от носителей их, да, вот компании, которая их принесла. То есть, смотрите, на заводе Volkswagen, без Volkswagen машины Volkswagen не соберешь. Ну, надеюсь, это понятно. Вот. Как только мы заменяем машину Volkswagen на другую машину, начинаются нюансы. То есть, какие-то, скажем, инструменты, да, посты для сборки подходят, а какие-то нет. Значит, часть нужно менять. Вам все равно кто-то должен поставить компоненты, да, запчасти. То есть, если не с Volkswagen, то с кем-то надо договориться. Отечественных производителей, обратите внимание, у нас в нужном объеме нет. То есть из отечественных компонентов ничего не соберешь, надо что-то найти за рубежом. Вот, сейчас вообще глобальные дефициты как раз в автопроме, поэтому сразу можно сказать, что в новую авантюру мало кто полезет, но забудем про это на секунду. Значит, нужно найти другого производителя. И э, дальше этот другой производитель, очевидно, будет перестраивать конвейер э, того же Volkswagen, да, вот по сборке, под свои нужды. А что это означает? По сути дела, ну, это не с нуля, но на самом деле пересоздание, переформатирование, это переинвестирование. То есть, в чистом виде, в чистом виде использовать ту собственность, которая попала, особенно в промышленности, в руки, вот типа национализировав ее, не получится. Это просто Куски железа и куски бетона. Коробку бетонную вот можно хоть как склад использовать, а вот часть станков, они, возможно, пригодны только для операций с машинами, э, только конкретного производителя. И, возможно, все, представляете? А не забывайте еще, ведь как бы на самом деле нынешнее железо, это железо с программой. То есть оно не существует в отрыве от софта. И если, например, этот производитель не готов обновить программу, не дает ее поменять... То есть, как бы, вам все равно придется, возможно, менять все железки на конвейере для того, чтобы запустить туда кого-то. Значит, как бы, это все равно инвестиции. Поэтому разговор о национализации, ну, это вот разговоры, в моем понимании, скорее в пользу бедных. Утешиться морально можно, ну, типа, вот они гады ушли, мы, значит, отобрали у них эту собственность, но на самом деле стоит она мало чего. И ценностей в ней, возможно, не так много. И чем, возможно, тащить на эту вот мощность другого производителя ради сборки, возможно, как бы, лучше выбрать другую точку, где ему, например, оптимальнее будет... Будет работать но если он из азии не исключено что ему подвозить удобнее совсем не сюда надо смотреть как будет складываться логистика прочее то есть не исключено что у него не будет масштаба на обозримом горизонте, например, пяти лет на то, чтобы покрыть европейскую часть России машинами. И ему хватит, например, рынка Дальнего Востока. Ну, это я чисто вот в разрядах фантазии, да, то есть, как бы говорю. То есть, я к тому, что новый проект, вот как бы с новым производителем, возможно, будет начинать сначала с нуля и в рамках него уже понимать, можно ли использовать имеющуюся мощность или нет. Вот, как я вижу себе историю с национализацией. Понятно, с Макдональдсом это выглядит попроще. Наладить местное производство бургеров, ну, благо, что действительно подавляющая часть сырья своя, можно. Но, обратите внимание, мы хорошо видим некоторых конкурентов Макдональдса, и опять же, у меня был этот опыт, я стараюсь как бы вообще проверять как бы, и следить вот за этими нюансами, знаете что, и с качеством у ребят было получше, и обслуживание у них было побыстрее, то есть основная проблема скорее обслуживание, то есть как бы российские конкуренты проваливаются в скорости обслуживания, ну какие проблемы, игрок давно на рынке, персонал есть, тренирован, перенайми людей, сделай. Что-то, видимо, с мотивацией менеджмента, что-то, видимо, как бы с подходами. Или у Макдональдса есть какие-то еще ноу-хау, которые почему-то даже франшизы других игроков полноценно перенять не могут. Понимаете? Вот она реальность, когда ничего не мешало э, сделать как бы так, так же или даже лучше. Но не получилось ни лучше, ни дешевле там, ни даже так же во многих случаях, к сожалению. Вот прямо сейчас в нынешних условиях ожидать, что получится вот как бы там так же или лучше, наверное, было бы слишком наивно. Но в целом воспроизвести, например, вот здесь можно. То есть ряд бытовых технологий. Ну, например, так же, как производство табуреток, если захочется, тоже обратите внимание. Не бог вещь что, тоже можно. Опять же, я высказался здесь, вот как бы цена... И, к сожалению, возможны проблемы с качеством. В биографическом фильме о сооснователе Макдональдса, наверное, вы смотрели. Была. Нет, нет. Не несмотря... видели? Да, нет. забавный фильм. Там, значит, он говорит в принципе многие повторяют э, нашу методику и в принципе они более-менее успешны но мы стали супер легендой только потому что у нас есть супер название Макдональдс <связывая> вот но там в фильме очень четко показывают как они тренируют персонал и, да. и э, очень четко распределяют зоны э, работ рабочие зоны это, это правда то что вы сейчас сказали. но я думаю что очень, знаете да. в чем момент когда да. я искал ответ на вопрос почему у них получается все равно чуть лучше чем у других почему они могут дать чуть дешевле чем другие все равно да. обратите внимание и это тоже да. Преимущество у них сохранялось. Причем и через кризисы они это проносили здесь, понимаете? Да. То есть это забавный момент. Я думаю, что у них менеджмент мотивирован следить за тем, чтобы вот как бы... Я подозреваю, что человек, то, что про... про которого снят фильм, он просто безумец перфекционизма. Абсолютно. Абсолютно да. Абсолютно. И, а это, смотрите, это мотивация топ-менеджера, это мотивация менеджера среднего звена, прежде чем это доходит донизу. Каждый из них, и вот я подозреваю, что что-то есть в культуре компании, что, к сожалению, неуловимо теряется, как только меняется что-то наверху в собственнике. И вот это вот то, что я вижу своими глазами, это то, что каждый из нас еще при желании мог увидеть недавно. Ну, вот просто прийти и сверить, прям с секундомером как да, бы посмотреть. Да, Там, да. здесь сверить цены, по весу, взвесить булки, понимаете, все можно было сделать. Я не скажу что я извращенный до <священный>, тошно это делал, но я предпринял определенные усилия, чтобы прикинуть как раз по времени и прочему. И вот мои выводы я с вами делюсь еще раз. Что-то не так, что-то ломается здесь, и я боюсь, что это ломается где-то наверху скорее, вот как бы, потому что вот эти все штучки, ты за этим следишь, ты за тем следишь, раздать изначально можно. Похоже, теряется вот как раз, и я прям это глазами вижу, но я не буду тыкать пальцами, да, в тех конкурентов, угу. которые здесь работают, в том числе по франшизам, да, но ты приходишь туда и видишь, как люди довольно без цельно подчас шляются, как бы, где на, на кассе у тебя нет человека на посту, например, и вот клиент бегает и кричит, ну, по, позовите кого-то на кассу, позовите кого-то на кассу, ну, и все, ты же понимаешь, да, ну, вот они, То речь идет, да, про, про метрики, которые обязательны и в военное время, и в благополучное солнечное, солнечный денек, совершенно одинаково. Да, кстати, в этом фильме он называется «Основатель», там речь идет о том, что два парня, которые придумали Макдональдс, они работали, у них все было славно, и они не хотели ничего менять, но ну, пришел третий чувак, который был коммерческим вояжером, mm -hmm. и он запустил вот этот маховик, который создал сеть, сеть, сеть, сеть, сеть, сеть. он создал гигантскую сеть, обманул потом этих основателей, забрал все себе. Это, похоже, да, необходимая часть истории, видимо, да, в ряде случаев, к сожалению. Хороший фильм, очень рекомендую. Я вас понял, спасибо, посмотрю. Да, правда, да, от души. Значит, еще один момент, значит, в сорок 45 году Советский Союз, очень хорошо экономически, это же была война экономик в том числе, да, не только война да. СССР и как бы идеологии, да? но экономик. Военная экономика вытащила, собственно говоря, паровоз СССР из этого дна, да. в, который, в который нас хотели опустить. Вопрос про сегодняшний день. Целесообразно ли в Российской Федерации было бы введение некой более плановой экономики, чем есть сейчас госрегулирование? Хорошо. Хороший вопрос. Отвечать я на него, думаю, надо так. Дело в том, что, смотрите, в 1941-1945 году Советскому Союзу в экономике, как таковой, практически ничего не нужно было менять. Были пятилетки, был план, а по большому счету все, что нужно было, это правильно спасти заводы, собственно, чем и занимались, например, да, перевозили, то есть в ряде случаев восстановить производство. Ну и так, на секундочку, не забываем, ленд-лиз, да, то есть помощь союзников, там на самом деле пришло очень немало, то есть то, за что сейчас, там, так сказать, критикуют Америку, да, в свое время, надо сказать, немало помогло Советскому Союзу. Будем откровенны эту историческую правду правильно признавать. Вот. То есть, не все Советский Союз сразу сумел себя произвести в должном количестве, а кое-что получил взаймы, ну, безвозвратно, как выяснилось. Я так понимаю, что ничего из этого не гасилось практически. Вот. Но не про это. Вот это не тот период, с которым сейчас, мне кажется, правильно сравнивать. Скорее, правильно сравнить, попробовать с другим моментом. Смотрите, у нас была Российская империя. Потом... После революции нескольких штук сразу, ну, двух больших, да, у нас наступил военный коммунизм. с Гражданской войной, а потом случился НЭП. Вот почему этот период, наверное, более уместен для проведения параллелей, хотя они параллелями не будет выглядеть, в моем, по крайней мере, видении. Потому что, смотрите, у нас была рыночная экономика. Ну, там, в Российской империи это был полноценный рынок. После того, как подавляющая часть собственников бизнесов, ну, действовавших на территории России, страну покинули, ну, добровольно, недобровольно, это уже второй вопрос, то понятно, что государству, ну, большевикам, как бы новой советской, зарождавшейся советской России, пришлось как-то восстанавливать экономические связи и отношения. И вот я так понимаю, что вот этот переход, ну, собственно говоря, это неоднократно уже звучало, как раз это тот самый переход, который можно попытаться сравнить с нынешним периодом, когда у нас вот были иностранные бизнесы, да, может быть, какие-то российские собственники, да, то есть иностранные бизнесы уходят, какие-то российские, да, значит, собственники уехали, ряд бизнесов сталкиваются с проблемами, когда они не могут работать, и вот, значит, давайте попробуем. Но смотрите, в чем дело. На самом деле попытка планово что-то сразу в, вот как бы внедрить, ну, даже не совсем планово, а директивно, да, скорее правильно так сказать, какой там был план в 18 году, строго говоря, вот, на фоне гражданской-то войны и прочих проблем, так вот, она провалилась, военный коммунизм был провалом, и для того, чтобы на самом деле вот переварить все то, что осталось от Российской империи, а еще загладить то, что не получилось сделать в рамках военного коммунизма, был введен НЭП, то есть, по сути дела, вот попытка сходу, там, с колес, например, как бы запрыгнуть, значит, в шкуру бужуя, да, то есть, условно говоря, и начать управлять его бизнесом, на самом деле, у вот как бы потом плановых экономистов не сработало. Они не смогли ничего наладить. Сначала потребовался малый и средний бизнес, для того, чтобы все это переварить, переработать, наладить нормально работу экономической машины, а потом, когда уже новая советская власть поняла, что она может брать, так сказать, и в экономике ресурс, ну, власть в свои руки, она, собственно, убила НЭП. Но, обратите внимание, вот прямо сейчас, это очень важный момент, нет такого, чтобы были вынужденные обстоятельства перехода, когда вот не убежали большая часть собственников крупных компаний. Фактически, российская экономика между крупными бизнесами, как была поделена, так, в общем-то, и поделено. То, что какое-то количество иностранцев уходит с этого рынка, оно, к сожалению, никак не меняет основной расклад сил на подавляющей части рынков. Вот. Где-то да, появляются ниши и возможности, но согласитесь, я думаю, что мало кто поверит, если я скажу, что Макдональдс можно будет легко заменить силами малого и среднего бизнеса. О, нет. Это бизнес крупный, и, скорее всего, заменять его тоже будет крупный сетевой бизнес. Ну, вот я уже описал, что скорее там ценой потери эффективности, да, более дорогой ценой более дорогой ценой продуктов, но это как бы, ну, уже там не такие большие потери на общем фоне. А вот малый и средний скорее нет. В том числе в рамках общепита он у нас плохо держится. И не так, чтобы комфортно себя чувствует. Соответственно, что это означает? Это означает, что по большому счету, вот, Нечего, ну то есть не так много куда нужно впрыгивать с каким-то госрегулированием дополнительным. То есть там в основном в российской экономике остались те же бизнесы, что там работали. Они достаточно неплохо понимают, что им надо делать, как они это делают. И каких-то вот прям колоссальных ниш в связи с уходом иностранцев в общем не открылось. Ну а те, которые открылись, я говорю, ну вот по подчас они даже крупным бизнесам недоступны. Мы уходим в сторону от Макдональдса, переходим на вот условный Volkswagen. Покажите мне российский бизнес, который его может заменить. Я вам, собственно, описал ситуацию до этого. Вот ответ достаточно хорошо понятен. Это возможность вообще не про российский бизнес. Надо сначала найти иностранный бизнес для того, чтобы какой-то российский мог стать его партнером, чтобы его научили работать, доставили запчасти, поставили станки, оборудование, провели тренинги у сотрудников и тогда российский бизнес здесь может как-то развернуться. Вот. Вот так выглядит во многих случаях история с уходом иностранцев и возможностями, которые это открывает государственным регулированием этих проблем и сразу понятно четко не решишь. Ну вот просто ты не решишь вообще. То есть если там в советское время еще было, вот как вот он завод, да, то есть путиловский, допустим, вот они паровозы, производство в основном все внутри себя, э, с технологиями как бы ну более-менее все понятно, вот вертикальная интеграция была тогда прям темой. И в принципе можно было пытаться запускать и перезапускать это все прям там на месте своими силами. А тут то смотрите, я говорю еще раз э, другая история. В основных рынках сидят, никуда не делись, местные интересанты, вот, которые, в общем, плотно связаны со властью, и теснить их никаких особых причин у власти, мне кажется, нет. А, те, там, где ушло, есть провал технологического плана, который просто так национализации не решишь, надо решать как-то иначе. Вот, а это другой, другой совершенно подход. И да, смотрите, нет места, где мог бы расцвести, возра... продолжаю я еще, да, неприятную свою мысль, нет места, где мог бы распуститься малый и средний бизнес. Почему? Да потому что вам не надо разрушать старое. Вот, вам не нужно на его обломках ничего строить, вот, потому что в основном все есть, все осталось. Мы обладаем совсем другим по сравнению с началом 20 века уровнем стабильности. И смотрите, да, важно, у нас есть какие-то разговоры на уровне государства, но по большому счету действий, направленных, вернусь к любимой в те времена марксистской значит, риторике, базис никто менять не планирует, он остается капиталистическим. А, и я четко вижу, что власти, вот, несмотря на вот эти вот там, э, э, ну я не знаю это уже что это, как бы желание попиариться или что, вот разговоры про спекулянтов, прочее, ну вот в рыночной экономике понятие спекулянта определить крайне сложно, потому что слово speculate, оно вообще думать, <laughs> то есть размышлять. Вот. и тот факт, что человек думает, ищет возможности и применяет их вот для того, чтобы заработать, виде, где дешевле, виде, где дороже, ну, заметьте, где дешевле, где дороже, в этом нет ничего плохого, на жадности построена вся рыночная экономика, бизнес, он потому и бизнес, вот, а не благотворительность, да, что на этом пытаются зарабатывать. Поэтому, убивая спекулянта, на самом деле, власти убивают предпринимательский дух. И смотрите, учитывая, что разговоров немного, власти, кажется, об этом догадываются. Поэтому вот базис, в моем понимании, никто атаковать полноценно не собирается. Мне казалось, мы примерно году в 19 ушли от понятия коммерс, ну, в негативном смысле слова. Об этом Алексей Сирота, который сыровар знаменитый да, наш, сказал, что, говорит, наконец-таки, общество избавилось от негативного отношения к предпринимателям, которые... Да, спекулируют, перепродают ну, что-то. Вот, казалось, как казалось. видите, казалось. У нас был период, когда все хотели быть предпринимателями. Я очень хорошо это помню. Это 90-е годы, вот как бы самое начало. Тогда казалось, что это шоколадно. Вот, ну, было негативное отношение, на самом деле, к вот этим вот самым главным предпринимательным-стартаперам фарцовщикам, да, то есть челнокам. Вот, как бы, это, ну, они на самом деле первые предприниматели во многих случаях-то ведь. Вот, а, Ну, неважно, вот как бы предприниматель был позитивным образом в 90-х годов. Потом, к сожалению, многое, да, поменялось вот и в российской экономике капитализм пошел не по тому пути, который, скажем, сильно способствует развитию э, вот частной инициативы, частного предпринимательства. уже много лет как, да, в рейтингах с точки зрения предпочтений населения, там что у студентов, да, что у людей, кто хочет где работать, вот, ну уже более взрослых возрастов там лидируют как бы госкомпании, да, угу. то есть госсектор. Э, и надо сказать, что это здорово, конечно, прибило предпринимательский дух. поэтому я бы и в 2019 году с Олегом ты не согласился. вот э, у него просто отдельная, достаточно специфическая Обратите внимание щедро сдобренная господдержка Это история есть то есть ему оградили вольерчик да? да то есть комфортно организовали там все позволили да и сказали, ну, чувачок, ну, как бы, ну, сыр ты мне свари хотя бы. Вот, э, как бы, и обратите внимание, на но самом мне деле... Мне кажется, все-таки не все так просто, как... Нет, говорят. нет, безусловно. Но, как бы, но, тем не менее, тем не менее, да, то есть, как бы, это среда, в которой, на самом деле, условия конкурентные смягчили для местных игроков настолько, насколько это было возможно. Олег, кстати говоря, он в прошлом журналист и кардинально изменил профессию, да, сменил род деятельности, ушел в предпринимательство, потому что, те годы, Россия сказала, мы начинаем обеспечивать предпринимателей мерами господдержки, все будет круто, приходите к нам, он пришел, все получилось. Не вопрос. В основном это касалось сельхозсектора. Говорюсь я, как экономист. Да. То есть, действительно, большая поддержка пришла в сельхозсектор, с остальными секторами все было похуже. Обратите внимание, такого расцвета не случилось во многих секторах. Большая часть импортозамещения вообще напоролась у нас как бы на глухую стену непонимания. Зато агро агропрома у нас сейчас... Да, да это, это правда. Просто, да? Это правда. Да. Но послушайте, что думает экономист. На этот счет, почему я местами есть, звучу осень, скептично. Осень. А, видите ли, в чем дело? Не так-то просто получить на самом деле высокую маржу из сельского хозяйства и даже пищевой промышленности, ну, в которой находится, например, сыроварение. Ну, почему? Да это материальное производство. Смотрите, в чем проблема. Вот сколько копий Windows можно сделать, ну, я не знаю, там, за одну минуту? Копию да. Windows, ну да. в смысле копии. Ну, копии Windows. Вот копию программы. Ну, любой программы. Ну, да, Windows просто вот для, ну, как бы для удобства. Вот сколько копий можно сделать за минуту, как вы думаете? Да, понятия не имею. Я не понял немножко на самом деле. Скажите, если я скажу, что Windows можно бесконечное количество раз продать за минуту, вы будете утверждать, что это невозможно? Да, буду. Буду. А сколько тогда? Сколько тогда можно продать копию Windows за одну минуту? Давайте, назовите меня. Смотря мне, какой. какой отдел продаж, смотря какие люди работают. Смотря. Не, какой не, забейте, забейте, забудьте про все эти, вот как бы. Вот как бы вот смотрите, у вас у вас, вот как бы у вас есть один экземпляр, да, вот вы знаете, как, грубо да. говоря, эту копию, вот эту Windows сделать. Да. У вас есть исходник. Сколько раз, вот, если у вас нет никаких препятствий, можно продать. Если за одну у меня нет никаких, никаких препятствий, никаких. Вот, эти вот очередь просто покупатели, они стоят, они хотят, хватать. И по всему миру вот у, меня и у, у меня есть. возможность выйти на весь мир, да. Мы, я думаю, миллионов. 10. Договорились, а меня устроят, как бы, а можно столько головок сыра продать за минуту? Вряд ли. Именно так. И все. И вот он ответ на этот вопрос. Смотрите, сельхозка это тоже сырье, тоже сырье, которое извлекается из-под земли, та же нефть, тот же уголь, да, тот же газ, просто немножко другое, оно выращивается на поверхности земли. И у него те же самые ограничения материального производства, ну, когда оно превращается в пищевой продукт, который есть у любого другого материального производства. Например, электровоз производится месяцами, возможно. Ну, зависит от изделия, марки, модели, там, насколько у вас, как бы, компоненты, запчасти, какой у вас заказ. Да, самолет 12-14 месяцев. Абсолютно да. верно. И это, опять же, если мы, мы не говорим про российский МС-21, который уже уйдет там в цикл производства на еще сколько-то лет, потому что опять проблемы с компонентами. Вот в нормальной ситуации все правильно. Как только мы говорим о тяжелой промышленности, это месяцы и годы. Как только мы говорим о легкой промышленности, куда относится пищевка, это может быть там, ну, в лучшем случае, минуты часто, да, то есть, mm -hmm. как бы там, ну, может быть, секунды, хорошо там если что-то совсем мелкое. Вот, Но, смотрите, мы не можем говорить о миллионах единиц, представляете, практически ни об одном изделии. То есть, вот сколько бы массовую, какую гигафабрику, каком бы простом изделии не строили, речь обычно в выпуске не идет о миллионах единиц. Смотрите, а вы спокойно, да, вот говорите, вот, как ну, только конечно, я что, снял ограничу продуктов... У о, него о, нет стойки, а маржа. А теперь второй вопрос да. заключается в следующем. Как вы думаете, да. вот как, ну, какая маржа? <смех> Именно, Да можно даже не размышлять. Еще раз, когда я сказал бесконечность, я, естественно, утрировал. да. То есть, это, это величина счетна. И да, скорее всего, не бесконечно, потому что просто конечное число людей в мире, кому столько нужно, правильно? Соответственно, когда вот вы допустили миллион, это смелее, чем я... Ожидал, ну, потому что я себя развиваю. Ну я понял. Лидера. Ну, со стран я понял. недавно один человек назвал прожектером. Идет. Ну, амбиции у вас космические. Хорошо, тогда напишем это так. Там, ну, даже десятки и сотни тысяч все равно это колоссально много. И учитывая, почем продается каждая эта копия в розницу, мы хорошо понимаем, как возникает, например, маржа в секторе услуг. Понятно, с парикмахером так просто не работает. С парикмахером это посложнее. То есть не все услуги так легко масштабируемы, но мир стремится в цифровые услуги. Это важно фишка то есть обратите внимание а вот эти цифровые услуги они вот так уже вот разрешение или попытка отключения россии от глобального рынка а нас это очень сильно Побьет или не очень сильно? Вопрос дурацкий, да, может очень быть, да? да Нет, он не дурацкий, безусловно. Ну, смотрите ну давайте, ладно. Ну, давайте просто давайте при принцип будем. развития был Значит, такой. у нас 5... еще 10 минут, да, то есть до следующего спикера слово. Ну, да? допустим, да. Просто ну, да, был, добьем, был, был вовсе, принцип да. развития, да, что Россия является частью глобального мира, и весь этот глобализм, который составляет из себя какую некую мануфакторию, да, то есть где одна страна дает клей, другая страна дает обои, третья страна дает стенки, и все это как бы в итоге должно где-то складываться. Вот, то теперь этого всего для нас не существует. Да, ну, не совсем, слава богу, не совсем. И не смотрите. только в производственном цикле, но и в интеллектуальном, в творческом. Да. да, совершенно правда. Вот смотрите, то, что вообще осталось сейчас за кадром, да, вот глобальной истории, но тем не менее, то, на что вот сейчас уже жалуются коллеги от науки, вот, это, к сожалению, там сейчас не я, я все хочу вернуться, ну, вот, например, это базы данных, научных, как бы, знаний, статей, да, скопус да. и прочее, откуда это вообще Россия оказалась... Не-не, постойте, постойте, это пока базы данных, это научные статьи. Смотрите, вот выходит свежая научная статья, где кто-то расписывают шикарнейшее изобретение вот ä, прикиньте и вы не можете ее прочесть то есть вам пишут в новостях типа вот она есть но вы потеряли к ней доступ прикиньте mm -hmm. Mm -hmm. вот вы профессионал в этой области возможно вы один из тех вот российских как бы способных ученых кто вот как бы на грани находится и представляете что сейчас произошло обмен знаниями в науке катастрофически важен вот представьте ваш конкурент возможно прыгнул чуть-чуть вперед вас а вы метите еще выше его. У вас есть наработки, и вы хотите понять, какие штуки он использовал, потому что вам немножко не хватает вот до этого супер-гига-скачка. И вы не можете даже узнать, прикиньте, что он посчитал нужным написать. Я прикиньте. могу позвонить другу в Америку, пусть он прочитает. Выход всегда есть. Это правда, это правда. Хорошо, тем, у кого остались там друзья, скажу здесь я как бы маленькую печальную ремарочку. с кем не стоит. Да, да, то есть обратите внимание, обратите внимание, сейчас как бы в ряде случаев, вот с обеих сторон, в том числе из-за пропаганды, очень массированно идет нечто похожее на сжигание мостов. Чем больше здесь кричат, соответственно, о том, какие мы самодостаточные, какие мы великие без всех них, тем на самом деле больше сгорает мостов, вот чисто психологически. Как же самодостаточный, великий, самый лучший во всем, потом обратиться за помощью кому-то туда, да? То есть, как бы, это сложно себе представить чисто, вот, обратите внимание, психологически. То есть, переступить сначала надо через свое величие. Это так, да. Такого величия, ну, просто там вот... Стойте, ну, я просто, я просто к тому, что очень многие недалекие это пытаются купить. А обратите внимание, на самом деле, вот, силы, например, науки, она вот она в том, что она не имеет обычной границ. То есть как бы в том, что люди Культура делятся знанием... Да. Это... Обратите и... внимание, научные ценности не патентуются в существенной да. степени. То есть как бы в ряде случаев этому препятствуют даже на государственных уровнях. То есть есть научные открытия, за это часто платят государство, и государство препятствует тому, чтобы это патентовали. То есть продукты можно, но в принципе на это есть как бы определенные, даже часто гл... ч... четко прописанные в договорах ограничения. Например, ты получил от меня грант, ты не можешь патентовать разработки, это не твоя собственность, чувачок, угу, угу. и это прям регулярно, четко, угу. да, то есть фигурирует и присутствует. И более того, не просто не твоя, а это собственность, которой ты обязан поделиться публично, и такое тоже прописывается в работах. то есть и это важный момент, это основа приличной части технического прогресса. Обратите внимание, Европа, когда поднялась, соответственно, несколько столетий тому назад, она опиралась на научное знание. И эта высокая ценность как раз вот толкала человечество очень стремительно вперед последние столетия. И отказываться от нее, ну вот как бы это означает. Обратите внимание, сразу создать себе очень большие сложности. И мы хорошо, я точно помню это по Советскому Союзу, не в том смысле, что я это пережил, но просто меня учили преподаватели, которые пережили это четко, и они делились своими ощущениями с каким-то трудом они добывали статьи, насколько ограничен был ОВД доступ, просто, представляете, к библиотеке знаний, то есть это были специальные архивы, туда не всякий мог попадать, ну как архивы, документы, библиотеки, туда не всякий мог попадать, очень ограниченное количество людей, в принципе, были там в состоянии понимать, куда движется, например, ну вот в моем случае, там современная экономическая мысль в мире. А, и это очень ограниченное количество людей, понятно, они не могли транслировать это полноценно, обратите внимание, во власть, и Советский Союз, между прочим, провалился в существенной степени по причине вот недо, недооценки банально вот экономических, точнее переоценки своих экономических возможностей и недооценки масштаба проблем экономического характера, с которыми он столкнулся. Политическое руководство просто было не в курсе, потому что ему подчас некому было об этом нормально сказать. Тех, кто имел доступ к статьям, ну, они были слишком заумными, их не пускали. Вот туда пускали, что называется, ботанов ученых, да, которые да, да. писали сложные статьи, которые политруководство не читало. А те, кто имел доступ к российскому руководству, они не имели такого уровня знаний. Вот, пожалуйста, вам напрямую... Слушай, Евгений, возможно, вы читали книгу «Ювальной Харари» и такой популярный... Да, книгу. она За... привела на меня глубочайшее впечатление в этом плане, как раз в части технического прогресса, в том числе... Вот и я должен сказать, что меня это, ну то есть я в принципе рекомендую. Одна из ее... историй, которая там была, это первая. Я сейчас про первую книгу расскажу. Там это Homo Sapiens, Да, история человечества, человечества да. да. Вот там речь шла о том, что до 15 века центр мира находился в Азии, где да. там изобрели порох, бумагу, там, б, б, б. Вот. А начиная с 15 века именно европейский Европа стала центром. Да. Каким образом? Они, ну первая это экспансия, то есть военные завоевания, внутри которых непременно были группы ученых, которые изучали мир, познавали... Ну, он и... так про британцев да. Писал, это Да, правда, да и распространяли, и, и да. забирали лучшее со всех ми... Да и, и это с... тоже да, да им себя начинали все это дело воплощать и я с ним согласен и я с ним согласен и это хорошо видно вот посмотрите например что происходит с сегментом энергоресурсов ну то есть без экспансии да и прочих вот что происходит вот когда э, значит опять же у нас есть колоссальное неприятие этого как в свое время было колоссальное неприятие сланцевой революции где тоже uh -huh. технический прогресс в добыче да вот этот гидроразрыв, да то есть и сопровождающие его разработки они привели так сказать к резкому росту добычи в сша вот долгое время я помню представители многих наших крупных в том числе госкомпаний говорили все фигня чем на это смотреть Чушь полная. Вот. Получили две, два, две волны с резкими просадками цен на ней, даже без всякого ковида и прочих кризисов, но неважно. Давайте вот сейчас про зеленую энергетику, от которой все плюются. Что это такое? Смотрите, это солнечная ветровая энергетика и теплоэнергетика. Три основных ну вот две там, солнечная ветровая прям массированных компонентов тепловая, набирающие тепловые насосы, всякие, набирающие обороты. Что это такое? Это технический прогресс, который просто пришел в сегмент традиционных энергоносителей. Вот что я в этом совершенно просто и четко вижу. А, люди придумали, как, так сказать, из ветра эффективно извлекать энергию. Вот. И с каждым годом обратите внимание, эффективность этих решений растет. На самом деле а, люди придумали, как из солнечного света извлекать энергию. И с каждым годом практически эффективность этих решений растет. Оно либо дешевле, либо либо, либо более КПД становится выше. А, и то же самое вот с тепловой энергетикой сейчас. Посмотрите в Германии, например. Например, тепловые насосы начинают использоваться все активнее для отопления дома. Это когда буквально в буквальном смысле да, да. из поверхностного слоя земли, вам не надо даже глубоко заглубляться, вы извлекаете достаточно тепла, благодаря легкоиспаряющимся жидкостям, которые могут зимой греть дом. Прикиньте, не нужен газ, не нужно вот как бы, ну, немного электроэнергии, чтобы запустить эту историю, и все. И у вас все нормально. Нам, видимо, уже надо закругляться, да? Да, вот. у меня много но ну, не вопрос. Ну, вот, короче, вот она история, например, смотрите, как работает технический прогресс. И очень хорошо, когда ты можешь снимать плоды, соответственно, Ой, с этого да, технического это прогресса. Очевидно. И э, очень плохо, когда не можешь. Обратите внимание, как Китай стал напирать на зеленую энергетику. И ровно та же самая причина. Смотрите. Европа, например, и Китай это страны, сильно зависимые от традиционных энергоносителей. Китай очень хорошо догадывается, где у него это слабое место. Для них стратегически интересно э, запустить как можно глубже технический прогресс в этот сегмент. Почему? Потому что, представляете, обе страны исконно могут решить свои очень непростые проблемы, но ведь Китай, он же начиная с 19 века, сам сказал: Значит, все, что нужно Китаю, есть внутри Китая, и он ошибся. Почему? Ну, по крайней мере, сейчас ему практически сырье нужно со всего мира. То есть надо четко понимать. Нет, вообще гипотетически так можно утверждать, наверное, про любую страну при определенных условиях. Опять же, насколько вот глубоко мы верим в мощь технического прогресса. Если мы верим в это глубоко, то рано или поздно все свои проблемы ты решишь, и ты разберешься всеми локальными ресурсами. Но, к сожалению, на практике в мире так не работает. Mm -hmm. И вот Китай сейчас дико зависим от чужого сырья. И то его вот колоссальное развитие, которое произошло за последние несколько десятилетий, но в существенной степени базируется на не китайском сырье. И нет такого количества сейчас сырья в Китае, чтобы можно, ну, чтобы Китаю было достаточно. Даже если вот предположить, что он гипотетически ну, подавляющую часть того, что может, из недр взял, возьмет, да и извлечет. Вот С углем у него только точно нет проблем в энергетике однозначно, с остальными вещами, что называется, вопросы. Вот, и это важный момент. Поэтому самодостаточность ни одной страны... Не наблюдается э, в мире. Есть сегменты, в которых вот в силу различных причин, например, дико начинает, ну вот как бы, ну, возникает, скажем так, запрос на самодостаточность. Вот в энергетике, обратите внимание, он сейчас есть, э, к чему я веду, да, и к тому, что сейчас вот с традиционной российской энергетикой, энергоресурсами будет бороться технический прогресс. Смотрите. Вот ну, опираясь да, на это, ту это, самую это, это книжку понятно, да. э, Харари, которая да. в этом плане очень хороша, э, и мне не нужно долго развивать тогда эти мысли, я просто могу к ней отослать. Посмотрите, чем заканчивается борьба традиционного и технического прогресса в подавляющем числе сфер, где они вступают в конфронтацию. Да, и Исак, Адизисон, кстати, это или э, Харари в вторит Адизису. Ну, известный бизнес-философ, кто не знает, почитайте, посмотрите, вот. он тоже говорит о том, что мир больше никаким образом не может стать индустриальным, потому что его технологическое развитие давно ушло вперед и ни в коем случае нельзя это тормозить. Да. Но и это большая ошибка экономическая властей Российской Федерации, когда мы стали власть, ну мы как бы я был как смог против, ну как кто меня слушал, Но, а индустриализация, импортозамещение это ущербный тренд. Вот, как бы, особенно, когда у тебя рынок не на миллиард человек. Вот, то есть, если у тебя большой рынок как на миллиард, ты еще можешь как бы, такие истории развивать ну, вот, за счет внутреннего рынка. Но если ты вот, нацеливаешь исключительно на внутренний рынок кучу ак промышленных активностей в современном мире, да ты сталкиваешься с тем, что ты многого чего ты хотел, ты не получишь, не увидишь и никогда у тебя этого не будет. И вот, собственно говоря, результат. И вот с этим разбитым в достаточной степени корытым мы, собственно, и пришли в эту непростую ситуацию. То есть, мы пытались смотрите, наращивать сферу материальной производства За последние годы, с 2008-го хотите считаете с 2013-го хотите считаете у нас доля материального производства ВВП выросла. Угу. А, Причем выросла значимо. За счет сельского хозяйства. Да, это успех. Но вот я попытался вам проиллюстрировать на примере с копиями Windows, какого уровня это успех. Вот он, не мега успех. То есть мы будем сыты, наверное, это хороший, да, вот как бы вывод. А вот будем мы богаты, обеспечены и комфортно жить. Вот, вот в сельском хозяйстве маржи на это не хватит. Вы вообще пессимист или оптимист? Я не понял. Ну, смотрите, все, все, зависит, все зависит, все зависит от того, как повернуть ситуацию. Смотрите, вот сейчас. А... Я, наверное, оптимистичнее многих моих коллег с точки зрения, прогр... с точки зрения вот оценки ситуации. Да? То есть я не вижу никакой там, ну, вот, не... Ну, катастрофы, да? ничего. стабильный, мы идем, ну, мы сильные. Стабильного бруль. рубля я тоже не вижу в этой части, как ну... бы обратите внимание. То есть я не заморачиваюсь на этот счет, он просто менее значим стал гораздо. Смотрите, если у вас отрезали то для чего был нужен курс, вот, а это трансграничный, ну хорошо, не полностью, но в существенной степени обрезали внешние трансграничные операции, в общем, не так уж важно, с какой рубль да, становится, в Советском Союзе он был 61 копейку долгое время. Вот, ну, это был официальный курс, понятно, были и другие. Вот, собственно, у нас ровно так же. Сейчас картина складывается. но вот. Как бы он долгое время не беспокоил граждан. То есть поскольку ну, просто потребностей явных не было, да, никак они не были привязаны к курсу, то есть ну, вот я скорее думаю, что мы неким неестественным образом да, то есть, приближаемся к такой ситуации, когда не так важно, какой курс рубля. то есть Он может быть стабильный, может быть не очень стабильным, он будет гораздо меньше влиять на внутренние цены. Потому что сами власти России выстраивают барьеры. Ну, например, вот запрещают экспорт пшеницы. Да, то есть, как бы пшени... Удобрений, например. Да? То есть ты это не увезешь, ты то не увезешь, ты все не увезешь, тебе здесь нельзя. А внутренние цены металлургам, например, да, ты будешь продавать вот с такой маржой, да, например. И, ну, фактически на самом деле, понятно, держит в голове по такой внутренней цене. То есть, не потому, сколько ты там на экспорт отгружаешь, пока можешь, а вот по этой цене. Mm -hmm. Вот. И вот эти все, эти все меры... Они, понятно, на самом деле отрезают в том числе и нас, вот как бы, да, там, ну, и бизнеса, и нас от курса рубля, по большому счету, да, то есть, ну, экономика замыкается в себе, это некий вот референс туда, вот как бы в Советский Союз, да, то есть, почему-то вот, упоминают в том числе 90-е, да. а полностью даже близко такое уже невозможно, без шансов, то есть, как бы, как Советский Союз, Россия самодостаточной быть не может, какое-то количество компонентов придется импортировать. Обратите внимание, ни одна страна в мире не смогла построить полноценной, нормальной, там, самодостаточной экономики за кнувшись в себе ну не один мир да система интеграции тот же адизис об этом рассказывал как то мы не довелось с ним делать интервью тоже он рассказывал на образах да что каждый человек и каждая компания это интеграция внутри нее существует под интеграция у этой под интеграции своя под интеграция и сейчас вот эту вот сложную многоуровневую систему обрубили чем все закончится бог его знает ну да, и это больно. Обратите внимание поначалу, то есть, когда вот идет отрубание, это очень больно. Поэтому сейчас это масса прям тяжелых переживаний. И вот возвращаясь к истории в контексте вот этих вещей, я смотрю скорее оптимистичнее, похоже, чем многие из коллег на процесс. Угу. То есть я не жду катастрофы, я не жду краха, я не жду дикой безработицы, да? То есть как бы, ну... сейчас больше денег стоит своих свободных предпринимателям вкладывать в рекламу на площадках, которые, ну, ранее были мало освоены, там, ВКонтакте или прочее, прочее, или в обновление производства, или во что-то другое, Сложно людей. сказать, да. Во что? Сложно сказать. Смотрите, ну, вот в России у нас большая проблема, как раз, мне кажется, с тем, что, ну, мы экономисты зовем человеческим капиталом в людей. Дурацкая история. Ну, может быть, она дурацкая, но она очень хорошо отражает то, что мы упускаем. Вот смотрите, люди это такой же фактор производства как станки оборудование и прочее но поскольку российские власти всеми силами концентрировались на том чтобы российский бизнес как можно больше держал занятость то вот к сожалению люди для многих особенно крупных бизнесов превратились скорее в социальные обязательства а не в источник извлечения прибыли угу. поэтому да я согласен это наверное не очень ну, там, гуманно да то есть как бы звать человека человеческим капиталом но это обращает вот для меня экономиста угу. внимание на очень важную сторону которая в России куда-то ушла на задний план. Вот э, забота о людях рассматривается как? Вот, например, я сталкиваюсь там как бы с, с семинарами, которые пытаются организовать компании. Вы знаете, они что-то у нас забегали, эти сотрудники нервничают, переживают. Давайте их успокоим. Вот, я им пытаюсь в ответ сказать, ребят. А вам сейчас от них нужно гораздо больше эффективности и более высо... больше интенсивности mm -hmm. усилий, чем вы получали от них раньше. Вам нужно, чтобы они собрались, и вам нужно, чтобы они на гора выдали такое, чего они раньше не выдавали. Mm -hmm. А вы тут пытаетесь их, как детей малых, это по головке гладить, не дай бог против шерсти, успокоить и говорить, ну это не надо, не надо, не нервничай, малыш, тут это, блин, как бы... еще раз, нужно совершенно другое, да, то есть, но компании вот не в состоянии даже осознать, то что нужно. Предпринимать предпринимателю покупать кнуты и махать ну, нет, и махать это, и не по не со... это не совсем так, это не совсем правильно. Пряник-пряник. Yeah, okay тоже рабочий я хочу вам сказать что фридрих лист в 19 веке выделил как ну первый из экономистов насколько мне известно выделил как вот, мотивацию да как фактор производства человека это важный момент то есть смотрите а у человека должен быть правильный настрой. Для того, чтобы у него была высокая производительность, у него должен быть настроена на высокую производительность. И это тоже важная часть. Нет, кнут здесь вообще ни при чем возможно. Есть, должно быть окружение, развивающее, лидерское, внутри компании. Ну, смотрите, у кого-то на посту, на рабочем, возможно, лидерство-то и не нужно. Ему, на самом деле, нужно просто с радостью принимать ту работу, которую он делает. То есть, например, ему нужно объяснить... А должны быть мани Ну, например, но да? это не всегда так, я вам хочу сказать. Осознание того, что он носит свой вклад в общее дело, тоже может и давно должно быть. А много ли компании тратит на это силы. Вот, например, ради простого рабочего на конвейере, ради уборщика. В Японии очень много этому уделяется вниманию. Я, я говорю про Россию, обратите да. внимание. Мы говорим здесь. И вот еще раз, у меня четкое ощущение, что многие бизнесы, вот вы произносите там, к чему я, собственно, цепляюсь? Инвестировать в людей. Они инвестируют в людей ни в как возможность получить дополнительную прибыль производства увеличить нарастить угу. найти эффективность э, в своем бизнесе да. в процессах в решениях. а они инвестируют, инвестируют да. а они инвестируют как вот типа ой бедняжка не дергайся не не не волнуйся как бы не смотри телевизор елки палки ты увидел плохую новость нет нет не переживай как бы это все не так страшно вот смотри есть спикер я нашел тебе он расскажет какую-то чепуху вот лишь бы только ты не дергался чувачок или вот надо я тебе день отпуска подкину ну то есть он совершенно не то адресует как бы в человеке в которого Ему нужно инвестировать. Ключевой момент это вот это. Инвестиция это не столько и не только забота на самом деле. Это сейчас европейцы как бы на это накинулись очень сильно. А для нас во многих случаях инвестиция это чтобы человек был квалифицирован и Замотивирован. То есть понятно, что забота уже тоже никуда не деться, и Советский Союз нам оставил весьма богатое социальное наследие. И плюс вот эти тренды ЕСГ, которые хоть подняли в основном маркетологи, но тем не менее в умах уже вполне циркулируют. А это значит, что все-таки нужно да, больше проявлять заботы. Но. Не это сейчас главное. То есть, обратите внимание, многим бизнесам нужна квалификация и мотивация от сотрудников. Ни в то, ни в другое, на самом деле, полноценно они не инвестируют ни в квалификацию, ни в мотивацию. И как результат, в итоге, они получают, причем это у многих головах четко, мне кажется, сидит, социальное, к человека как социальное обязательство. И относятся к нему так же, и платят ему так же. А потом ждут от него, что он на этом производстве будет убиваться почему-то. Ну, то есть, как бы вот... Совершенно офисе, странное, да. ну или там на этой работе, не знаю, в этом офисе, это совершенно странное, в моем понимании, неверное, скажем так, отношение, неправильный подход, и он порождает, ну, как вы понимаете, да, совершенно на самом деле неадекватную, да, как кажется бизнесменам, реакцию, да, то есть я о них забочусь, а они неблагодарны. А человек думает, блин, елки палки, мне нужно вот это, а ты мне, блин, приносишь какие-то, ну, я не знаю, что даже, откуда выкопал, придумал, да, то есть, и пытаешься продать это мне за заботу, отнимаешь у меня там время на то, что мне не требуется, да, то есть, как бы сидишь там, я должен слушать эти корпоративные твои там семинары или выступления или прочее, предлагаешь то, что я у тебя не просил, вот, и при этом, да, рассчитываешь, что я буду на тебя, значит, убиваться, вот, работать там ненормированный рабочий день и буду выкладываться по полной на рабочем месте, да нет, конечно, и мне кажется, это вот сейчас большой разрыв, который сформировался, очень хорошо заметен, в первую очередь, в крупном бизнесе, а, и если бы, например, э, как бы какие-то, да, вот как бы коллективы, да, попробовали бы его по-человечески нормально преодолеть, то есть, как бы бизнес четко транслировал на уровень сотрудников проблемы, с которыми он сталкивается сейчас, а нет таких, которые не сталкиваются. Вот. А соответственно и выслушал бы сотрудников, как бы что они видят и слушают, ну, как бы чувствуют и хотят, и они попытались выработать как бы, нормальную систему, знаете, сосуществования вместе, когда они не подозревают друг друга в том, что значит, один на других наживаются, а другие халтурят, да, постоянно. Да, да, да. Вот это было бы хорошим, например, ответом на нынешнюю ситуацию. Нет чужих Все... шаг, есть такая... Ну, команда, да, шай, да. шайбу забивает команды. Хорошо, Конечно. вот как бы неважно, какой бы был супер суперкрутой форвард Если ты поставишь его, как бы, ну, вот, значит, в неправильное звено, да То они просто не накидают ему шайб, его легко очень нейтрализуют Но ну, просто, значит, если он супер крутой, его будут нейтрализовывать два игрока Остальные трое сыграют командой против четверых И мы неоднократно видели в хоккее, как правильная тройка четверки спокойно может нашканделять дофига угу. Вот, без каких бы то ни было особенных проблем То есть и в меньшинстве неоднократно там забиваются нормальными игроками шайбы Причем не звездами, а командными тоже совершенно спокойно, примеров таких немало. Вот в нашем случае, вот скорее вот это нужно. Реклама, все остальное вторично. То есть, э, это очень важный момент. Вот как я как экономист могу вам сказать, ну как экономист, как аналитик, э, скажу вам следующее. Смотрите, попробую примером, <laughs> как экономист. <laughs> вот смотрите, сложно рассчитывать, что врач будет вас правильно лечить, если вы сомневаетесь в том, что он может поставить правильный диагноз. Если он не готов озвучить вам, вы видите, что он не в состоянии принять, признать или понять mm -hmm, правильный диагноз. Да, правда? Да. Да. Вот если не, вот возвращаюсь теперь как с бытового примера, вот если мы не можем правильно идентифицировать как бы, те проблемы в экономике, с которыми мы столкнулись, мы не сможем адекватно в этой ситуации действовать. Если ты не можешь производить нормальный, конкурентный, адекватный продукт, там, подходящий для рынка в нынешних условиях, да хоть убейся ты со своей рекламой, нифига я не выйдет. Ты можешь заменить станки, можешь заменить людей, можешь заменить, что хочешь, как бы возможно, все равно ты с рынку уйдешь. Вот. Потому что, например, твой продукт стал не нужен на рынке. Вот. А для того, чтобы найти продукт, который рынку нужен, воспользоваться те самые, использовать те самые редкие возможности, которые открылись, возможно, тебе нужно, во-первых, сначала понять, что происходит, во-вторых, возможно... Понять, что ты в этой лодке не один, а вот она вся твоя команда. И это не перепихивание задачи на других там, да, то есть, а как бы нужно ее нормально разделить и пронести всем вместе эту самую ношу, вот ту самую шайбу, да, через как бы командное взаимодействие в игре. Чтобы можно было запулить ее в ворота, да, то есть, вот вывести на рынок, возможно, либо там поменять mm -hmm. твой продукт, либо сохранив прежний, либо вывести вообще новый продукт, который будет ему нужен. Мы были пойманы вот нынешними неблагоприятными обстоятельствами в крайне ну, дискомфортный момент, момент трансформации, когда вот цифровая экономика начала менять экономику традиционную, и это запустил ковид, это уже просто так назад не откатить, но, представляете, возможности реализовать это теми методами, которыми, казалось, вот еще можно было это все реализовывать полтора месяца назад, уже нет. Все. И не будет. Да. И, возможно, представляете, да, на обозримом. Я бы не сказал, я бы не стал вот так это вот. Помните, как вам бесконечность показалась э, плоховато? Вот так же я бы сказал, совсем радикальное не будет, мне кажется, неправильно на обозримом горизонте не предвидится. Я бы сказал вот так. И вот нужно что-то делать в этих условиях. В этих условиях нужно что-то делать практически всем, обратите внимание. И вот чтобы что-то делать, нужно сначала понять. Потом договориться, кто что может, то есть понять свои силы, понять уровень квалификации, возможно, получить дополнительную, если она требуется, и в этом приступить к действиям. Мне ужасно чешутся руки спросить у вас. Ну, давайте последний, сколько нам еще таком, дают. При таком интеллекте и э, запасе, так сказать, знаний, вы богатый человек. Сложно сказать. Видите, в чем дело. Я думал, я умный, и я правильно... у меня есть... Были, ну еще какое-то количество есть, сбережений. Я на самом деле не знаю, каким какое количество сбережений у меня сейчас осталось. То есть, если мы будем говорить вот так вот прямо и откровенно, то, что произошло, причем с обеих сторон, как бы обе стороны конфликта внесли в это значимый вклад. Ну, возможно, я лишился приличной части, может, большей части своих сбережений вот в этой истории, вот приблизительно вот так. И обращаю ваше внимание, никто особо на этот счет не сожалеет. То есть если там, по крайней мере, я периодически слышу, что вроде как это не то, чтобы меня замочить, да, да, да. идет история, и что вроде бы не на меня направлено, то обратите внимание, здесь я вообще такого не слышу даже. То есть как бы грустноватенько, скажу вам честно, грустноватенько. То есть вот проблема олигархов я видел, власть обеспокоили. То есть как только значит, там стали их прижимать, да, то есть у нас вышел Песков и сказал, как бы они оказывается, честные бизнесмены, елки-палки, а итоги приватизации, как бы, что было им как бы не подписать, У нас вообще не про признать. программа как бы вне политики, так что... Мы не Ах, извините, извините, да. Вот, ну, короче, я к тому, что вот это есть определенная сложность, да, я как бы не знаю, каким количеством сбережений в настоящий момент я обладаю. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да нет, похоже, что нет. И это прям достаточно, и это прям достаточно прямо и честно, да, то есть относительно того, как определять уровень богатства. Да. но что ж, с нами был Евгений Надоршин, экономист с оптимистическим взглядом на будущее. Спасибо, спасибо большое. Спасибо.